Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня я вашему вниманию предлагаю уникальную систему под названием Репризм. Честно говоря, давным-давным-давно мечтал о такой системе. Что же она делает? Или как у нас тут пойдет разговор о ней? Я нарисовал такой небольшой, небольшой план, что такое Репризм. Вот именно с этого я и начну. Для чего он нужен? Как он работает, простой режим, автоматический режим, реферальная программа системы репризм. И еще потом расскажу главное преимущество. Вещь уникальная. Такого вот человек-программист настолько сильно заморочился, что создал шедевр. Не побоюсь этого слова. Я частично, скажем так, участвовал в разработке этого проекта и внес некоторые коррективы, за что он мне очень сильно благодарен. А я ему благодарен, что он обратился именно ко мне. Чтобы я сделал ему эту презентацию. Итак, все мы прекрасно знаем, что для того, чтобы баланс кошелька рос оптимально быстро, нужно периодически производить какие-то транзакции с этого кошелька. Потому что происходит капитализация. По-простому это выглядит так. Сделал я очень просто. Вот две всего лишь строчечки. Первая строчка это без капитализации. И вторая строчка с капитализацией. Первый месяц вы положили 1000 монет. Через… У вас растет и в первом и во втором случае по 10%. Через месяц у вас 1010. Через Второй месяц у вас 1020, 1030, 40, 50 и так далее. И через год у вас, если в каждый месяц по 10% от первоначальной суммы, то у вас будет каждый месяц по десяточке приходить. Это как в банке, в Сбербанке примерно так же все происходит. Или там в любом другом. И второй вариант это с капитализацией. Первый месяц прошел, у вас стало 1010. На второй месяц, вот это первый, на второй месяц уже 1010 растет по 10%. Формула такая F11 умножить на 1.1. Третий месяц опять на 10% еще. И посмотрите через год. Здесь дало всего лишь 110 через ну, 12 месяцев. Если быть правильно, то вот так нужно было сделать. так. 120 дало за 12 месяцев, а здесь даст почти в 3-2 в раза больше. Вот в чем смысл капитализации. Когда вы зайдете на сайт Reprism, посмотрите, обратите внимание на вот эти движки и можете с ними поиграться. Чем больше у вас баланс, тем чаще вы должны делать реинвест. Тем больше, соответственно, монет вы должны по факту за... положить на баланс своего кошелька и оттуда вам будет с определенной периодичностью приходить копеечка. Здесь вы настраиваете вот эту периодичность. Здесь и в настройках. Чем меньше вы ее делаете, тем больше у вас будет а, прибыль. Но здесь в зависимости еще и от баланса. Баланс должен быть побольше, тогда будет выгодно, выгоднее. Что еще дальше? Здесь идет приблизительный расчет максимальной прибыли для реинвестирования. Но там существует еще точная, можно сказать, точечная настройка, когда будет еще больше у вас прибыль в месяц. Это делается автоматически разработанной программой. В таблице показан рост монет призм, зависящий от вашего баланса и баланса вашей структуры. При изменении структуры расчет будет пересчитан. Система Reprism всегда отсчитывает время реинвестирования от любой последней операции в вашем кошельке. То есть у вас система видит, когда была последняя операция в вашем кошельке, и следующий реинвест делает вот через определенное количество времени, какое вы поставите, Там раз в 11 часов, то в 12, в 15, как вы хотите. Совершая операции, вы просто отодвигаете время следующего реинвестирования на период реинвестирования, указанный в настройках. При сбое платежа капитализация автоматически переносится на 1 час. Ну, были случаи, когда блокчейн стоял, тогда на 1 час двинется. Ползунки двигаются, подвигайте, ну и тут дальше все понятно. Суть системы. Ну, об этом я уже тоже рассказал. Сюда мы вводим e-mail, сюда промокод. Нажимаем галочку. И здесь у нас появился новый аккаунт. Важно здесь, что. Важный момент. Вы должны только со своего кошелька отправлять монеты. Чтобы они пришли у вас вот сюда в баланс. Если вы будете отправлять с другого кошелька, не сработает. Вот с какого вы отправляете, именно на этот вам и приходит, будет потом проходить реинвест. Иначе никак. И посмотрите, здесь уже, так как мы зарегистрировались по промокоду, у нас будет баланс реферальной системы. 5 призм у нас уже есть. Вот именно регистрация по промокоду и даст вам бонус в размере 5 монет. Баланс кошелька 0, я пока еще никакой кошелек не ввел. Сейчас я введу какой-нибудь из своих кошельков. Ввожу кошелек, ну донатовский наш кошелек, ввожу. Сохранить кошелек. Все, сохранено. И посмотрите внимательно, что появилось вверху. Его баланс, его структура 1.311.000 монет, его парамайнинг в процентах. Все эти показатели существуют. Вам даже в кошелек заходить не нужно, и вы сразу же сможете увидеть вашу структуру. Вот это просто фантастика. Особенно у тех, но ну вот на этом кошельке уже смысла нету заходить. Следующий параметр будет там пол миллион, 10 миллионов это будет очень и очень не скоро а у кого там 10 тысяч 100 тысяч вот до следующего как только когда будет случиться миллион это все очень интересно поэтому не надо заходить в Discovery, не надо смотреть таблицу даже просто на сайт зашли и сразу же уже видно какая у вас структура структура обновляется прямо онлайн то есть примерно раз в 10 минут она обновляется кто-то там добросил, все, уже структура другая. Еще кто-то вывел, структура уменьшилась. Вещь, просто вот сам сайт построен безупречно. Причем посмотрите, как только я занес сюда в кошелек свой, он сразу же уже меня вот в эту строчечку поставил от 1 миллиона, от 10, от 100, от более мало 1 миллиарда. Это, конечно, не знаю, когда это бывает, будет ли когда-нибудь, но тем не менее. Здесь видно. Поставился мой баланс. ну Баланс вот этого кошелька. И здесь написано, при инвестировании раз в 49 часов прибыль в месяц будет вот такая-то. Или 17%. Ну, я думаю, в принципе, у всех, у кого баланс больше тысячи, под которым уже есть миллион, будет... 17,7%. Но с этой штучкой можно на самом деле поиграть. Если у вас резко изменился баланс, то лучше зайти в наре призм и посмотреть, что вам рекомендуется, раз в какое время менять реинвесты. Вы именно так и должны сделать. Допустим, был у вас баланс 800 монет, был интервал 1, а когда вы докупили допустим 1000 монет, он уже будет другой. Нужно зайти и передвинуть. Ваш баланс Рассчитывается на какое количество времени его хватит. Как только вы пополнились здесь счет, то сразу же видно. Допустим, вы забросили туда всего лишь 10 монет. Ну, Можно прямо вот сюда нажать и поставить 10. И он говорит, вам так, с такой периодичностью, с 91 час, хватит на 1 год, 19 дней и 4 часа. При инвестировании раз в 91 час. Если вы поставите, скажем, 48 часов, то вам только на 6 месяцев хватит. Если вы поставите раз в 16 часов, то вам этого хватит на 2 месяца 10 монет. Но вопрос-то здесь в другом. То есть, если у вас баланс значительный, по факту вы это все, вот эти 10 монет легко и просто отбиваете парамайнингом. Потому что система вот точно будет делать. Вам не нужно там среди ночи просыпаться и делать реинвест. Это все сделает за вас автоматически машина. Что делаем дальше? Что еще есть? Захожу сейчас на кошелек. На вот этот. Обязательно на вот этот кошелек. И с него отправляю монетки. Здесь написано пополнить баланс. Нажимаю пополнить баланс вот он QR код, можете его с андроида прочитать и все видно, либо вот здесь все ввести вот я сейчас пополняю на 10 монет не на 10 даже, а на 30 я потом расскажу для чего кстати говоря, вот здесь очень удобные такие кнопочки копировать в буфер раз, я сюда вот вставляю копировать сюда вставляю ну и я поставлю. Причем сколько поставите, столько он туда и зачислит. Я оставлю вот 30 монет. Без разницы. 10 это условно. Вот. Назначение не буду писать. Нажимаю процесс. Все. Вот здесь обратите внимание. Баланс кошелька отображается 1140. Вот сейчас время пройдет, и баланс отобразится. отобразится. Итак, смотрите, это прошло меньше 10 минут, минуты 2-3. А написано, баланс аккаунта на сайте 30 монет. Здесь пока он не появился. И здесь пока баланс еще вашего кошелька не, не изменился. Вот оно только произошло прямо сейчас. Было 140, стало 110. И сюда нам монеточки зачислились. Система работает полностью автоматически, без участия человека. Вот этим она мне и нравится. Тут нету никаких, чел, никакого человеческого фактора. Важно только с того кошелька, который вы хотите сделать, чтобы на, на него приходил автоматический реинвест, вот именно с него отправить. Все, на этом ваша задача выполнена. После этого заходите на сайт, нажимаете на вот эту шестереночку на 30 на 30 нажимаете и вы заходите в настройки аккаунта автоматическое реинвестирование выключено. Чтобы его включить, нужно вот здесь поставить э, периодичность больше нуля. Я еще раз посмотрю, что мне рекомендует вот здесь система реинвестирования один раз в год и в месяц это вот немножко разные там моменты есть. 52 часа, ну вот пусть в 52 часа он мне и стоит. Я вот сюда в шестереночки нажимаю и ставлю вот здесь 52 часа, нажимаю сохранить. Все, этого достаточно для того, чтобы система начала работать. Посмотрите, еще вот здесь отображается парамайнинг, который по факту находится в вашем кабинете. Но в кабинете системы RepRISM его тоже видно и он обновляется онлайн. Ну примерно там раз в 2-3 минуты вы его прямо видите, вот он баланс парамайнинга видите, он прям меняется и вы его можете просто как сказать м -м, капитализировать, нажав на вот эту кнопочку на нее нажимаете, видите, зачислить с баланса парамайнинга на баланс кошелька призм то есть вот из этого вот места с этих 30 монеточек а 10 копеек будет стоить вам одно реинвестирование вот отсюда так вам 6 копеек обходится, а система вот берет 4 копеечки за автоматику. Я считаю это очень справедливо. Всего лишь 4 копеечки. Значит и вы забываете про то, чтобы ваш кошелек рос максимальными темпами. Вот чудо. Здесь еще следующее реинвестирование написано будет вот тогда-то. Причем система увидит, если ко мне приходили вот здесь какие-то там были платежи, а вы знаете, что у нас на вот этом кошельке, на вот этом кошельке постоянно идет оплата за подключение по 5 монет или там еще кто-то делает капитализацию на этот донатовский кошелек, то я думаю что вот здесь затрат практически не будет, их на 10 лет вот этой хватит, то есть как только он увидит что интервал стал 52 часа а у нас такого не было уже давным-давно чтобы 52, только тогда он отправит нам копейку активации, вот Дальше, здесь еще есть робот для подбора времени реинвестирования. Вот это просто шедевр. Смотрите, нажимаем кнопочку настроить. Вот такой красивый просто робот. И что он будет делать? По факту, в момент автоматического реинвестирования робот RepRISM сам рассчитывает и сохраняет оптимальное время для текущего реинвестирования с учетом текущего баланса кошелька в Призм и текущего баланса структуры. Потому что вот это время оптимальное, оно все время меняется. Скажем, у вас была структура 900 тысяч, а теперь раз стало миллион. Соответственно, у вас э, рост увеличился и вам нужно чаще делать капитализацию. Робот это видит и делает капитализацию чаще, добиваясь того, чтобы ваш кошелек рос, рос максимальными темпами. Вот просто вот, э, сам меняет время полностью автоматически. Он сохраняет последнее. И при изменении баланса или структуры изменяет и время. Все вы вообще забудете, но здесь существуют ограничения. О них нужно помнить. Робот абсолютно бесплатный, но для его активации баланс кошелька должен быть не менее 50 монет. И на балансе вашего кошелька должно быть не менее 200 призм. После активации он работает даже если на балансе призм будет меньше 50 монет. Главное не отключать. Понимаете, вот робота не нужно отключать. Робот срабатывает только когда включено автоматическое реинвестирование на балансе кошелька Призм более 50 монет. Значит, я тогда добавляю себе вот сюда еще 20 монет. И после этого мы увидим, активировать робота, он сейчас, для активации робота баланс должен быть более 50 монет. Сейчас сделаем. Итак, еще две минутки прошло, изменился вот здесь баланс. 51. Все, теперь есть у меня робот для подбора времени, инвестирования выключенный. Я нажимаю настроить. У меня здесь вот он машет и нажимаю активация робота. Автоматический робот репризм включен. Классная вещь, все. Дальше он будет работать у меня полностью автоматически. Я его только не должен выключать. Если я выключу, у меня баланс вдруг уменьшится меньше 50% монет, то он у меня не включится. Поэтому робот для подбора времени реинвестирования включен. Все. Настроить. Нечего тут настраивать. Это просто вот включить и выключить. Выключить робота. Дальше. Что же он там делает и как он там делает? Уже не важно. Вот это вот он сам там оптимально настраивает. Смотрит, чтобы наша прибыль была максимальной. Сейчас видно, что раз в 52 часа. Ну, примерно я думаю, что вот раз в 52 часа все это он будет делать, потому что в 17,7%. Если баланс будет больше 10 тысяч, то он скажет, вот до чего мы можем дорасти. 21% в месяц можно зарабатывать в криптовалюте призм. Это в составит 2240 долларов. Даже в моей табличке нет такой цифры. Там у меня стоит при 10 тысячах всего лишь 20%. А здесь написано 21%. Но ну, может быть вот эти 616 сбивают. Ну а там в процентах. 21%. 21 и 10 процента, или вот прям в натуральном прибыль составит 2110 монет. Согласитесь, вот ями вкладывая в предприятие предприятие 10 тысяч долларов, это примерно 600 тысяч рублей. Какое предприятие позволит вам с первого месяца с первого месяца получать 2000 долларов прибыли? И второй, и третий, и четвертый, и пятый, и шестой месяц. И все, вы сможете каждый месяц получать 2000 долларов каждый месяц. Ну, при определенной, там даже больше, если цена на призму изменится чуть-чуть вверх. Я думаю, что в настоящий момент нет такой сферы деятельности, но кроме наркотиков, алкоголя, может быть, самопального, который приносил бы 20% в месяц. Или, может быть, я очень мало понимаю в экономике. Кстати говоря, да, там есть такие сферы. так Но с первого месяца ни у кого не получится. Дальше. Про... Дальше вот сюда возвращаемся. Про простой режим рассказал. Про автоматический режим рассказал. Реферальная программа системы RepRism. Это еще одна фишечка, которая, которая требует вашего внимания. Смотрите. Здесь есть внизу написано «Заработать». Ну и там тоже есть «Заработать». Здесь есть трехуровневая реферальная система. Три уровня. У нас сейчас э, наш кошелек. И на нем 5 монет уже подарочных. Потому что мы зарегистрируемся по промокоду. И 5 монет э, подарочных. Если я зах захочу заказать выплату, он скажет, должно быть от 10. То есть, как только у меня 10 монеточек здесь накопилось в реферальной системе, то я могу их вывести еще и к себе на кошелек, либо перевести вот сюда, пополнить баланс. Перевести на баланс. Два варианта. Вещь вообще уникальная. Итак, рефералы первого уровня 30% от прибыли сайта. Не путайте. Что такое 30% от прибыли сайта? Реинвест обходится участнику 0,1 монеты призм. 6 копеек себестоимость, а 4 копейки прибыль сайта. Соответственно, от 4 копеек вот вам будет полагаться 30%. Прибыль итого это 12%. Здесь 4, здесь 2. Ну, вот такая вот реферальная система. Немного. Но зато надежно. Я думаю, что вещь очень грамотно создана, и она будет только расширяться. Промокод вводится при регистрации, дает 5 приз новому пользователю на реферальный баланс. Сделай его вашим рефералом. Вот он, промокод здесь находится. Поставьте его везде, где только можно. Вот так копируете. Ставьте, где только можно, и обязательно указывайте вот эту реферальную ссылку реферальную ссылку если вы реферальную ссылку реферальная ссылка делает его рефералом но 5 монет на баланс ему не дает регистрация по промокоду дает еще и подарок в 5 монет отличайте одно от другого повторю еще раз реферальная система делает его рефералом вашим но ему вашему приглашенному 5 монет в подарок не дает если же вы зарегистрируете у приглашенного по промокоду то тогда он получит 5 монет в подарок и будет вашим рефералом приглашенным все так теперь сейчас я продемонстрирую еще один кабинет под которым вот этот находится Итак, вот кошелек, вот кошелек. Его баланс сейчас 6 монет, потому что было 5, не знаю даже сколько там, ну уже 6 монет набежало. А, у него 5 монет подарочных не было. По промокоду он не заходил сам. А вот, поэтому здесь существует реферал первого уровня, когда он дата регистрации и ваша прибыль. И если я нажму заказать выплату, он тоже скажет больше 10. Перевести на баланс я тоже не могу и от 10. Но, тем не менее, как только здесь накопится, можно вот здесь будет пополнить. Еще, вот здесь внизу написано количество участников э, системы Reprism. И вы увидите, с какой скоростью будет резко увеличиваться их количество. Так, и самое главное, о чем я сказал в начале. Реферальное я рассказал. Главное преимущество. В последнее время... Участились случаи, когда люди засвечивают свой пароль от кабинета. Когда вы будете пользоваться сайтом RepRISM, то вы сюда не вводите пароль от своего кабинета. Он здесь не нужен абсолютно. Вы зашли и посмотрели, что у вас на Столько-то монеточек. Нажимаете вот так вот кнопочку. Реинвестирование заказано и через какое-то время он у вас сработает. Реинвест вам будет отправлена копеечка. На этом все. Пользуйтесь сайтом reprism.ru. Вещь очень уникальная. Поможет заработать и вам и другим.